Друзья, всем привет! Мы гуляем, а пока мы гуляем, у меня есть время с вами поболтать немножко. Сейчас дети на каникулах. Мы эти каникулы распланировали прям по каждому дню, и все пошло не по плану. Хотели поехать попутешествовать, и как всегда, говорится. Я вообще, честно говоря, немножко здесь потерялась в каком плане? В плане праздников. Сейчас идет Страстная неделя, Пасхальная Страстная неделя, но она у католиков. Все это отмечается, все... идет дни как-то каждый день проигрывается в каких-то там -а -а! мероприятиях. Яныч, <с что кричишь? Я же записываю. Какие-то демонстрации на площади, шествия в костюмах, все это красиво. Но я хочу сказать, что я потерялась в плане праздников, я не знаю, что отмечать. Я как вот, знаете, абстрагировалась. Я не ощущаю вообще никакого праздника Пасхи, потому что... В Украине он будет где-то через неделю, да, шестнадцатого пасха. В общем, какой-то такой диссонанс, я в потеряшках, как говорится. И еще хожу, смотрю по магазинам, продают в большом количестве какие-то корочки хлеба. Ну, не корочки хлеба, а как, знаете, вот берешь наш батон, нарезаешь его кусочками, и как раньше, не знаю, делали у кого-то родители, не делали, макаешь в сладкий сироп, обжариваешь в яйце, либо в яйцо, в общем, обжариваешь, делаешь гренки такие на сковородке. И я смотрю, у них этих сухариков продается прям в каждом магазине и выставляют в центр магазина. Я смотрю, ну что это такое, я не могу понять. Но ну, неужели вот очередной какой-то десерт очень странный, да? Оказывается, если мы выпекаем куличи, паски готовим, то у них вместо пасок это вот такие вот кусочки хлеба, вымоченные в сиропе, обжаренные, запеченные, снова в сиропе. В общем, сладость, сладущий, обычный, обычный хлеб. Ну, вот такая вот у них традиция. Я не знаю, я, наверное, в этом году ну, паски точно печь не буду, потому что здесь не выпекают их, не выпекают именно в этот период. Выпекают в Рождество у них манеттона, это называется. А сейчас вот такие вот кусочки хлеба. Ну, в общем, поговорить не об этом я хотела. У меня постоянный вопрос, который мне задают все время. Почему ты не снимаешь детей? Почему ты не показываешь квартиру? Какого-то секрета, который я там держу и не делюсь с вами, причину того, что я не снимаю влоги, нет. Недавно задали вопрос. Или под крайним видео, или под предыдущим. Ты не показываешь квартиру, потому что ты боишься, что тебе позавидуют. Друзья, нет, зависти я не боюсь. я ну, как, как я могу бояться зависти? К зависти это не имеет никакого отношения. Я к этому отношусь нейтрально. Проблемы у тех, кто завидует, они у тех, кому завидуют, поэтому дело точно не в этом. Был вопрос, касающийся детей, почему не показываете совершенно детей, вы что-то скрываете, может что-то случилось. Да, ребята, случилось, дети пошли в школу и поменялась вся наша жизнь. Очень большая нагрузка и у детей, и у родителей в том числе. Что такое? Ну, посиди переводичком. Хорошо, посиди, посиди. Вы все обладатели детей, школьников прекрасно понимаете, что такое школа. А для меня эта школа – это вообще новый этап. Меня, можно сказать, с детьми так забросили в новую среду, и мы в этой среде вот так барахтаемся, пытаемся как-то выживать, подстраиваться, жить, идти в ногу с коллективом ну и так далее, не отставать. То есть подстраиваемся под новые правила, под новые условия жизни. И реально не хватает времени, потому что вокруг детей сейчас закрутилось все еще больше и больше нашего времени, чем было раньше. Если я раньше думала, что все у нас вокруг детей крутится, и Сережа говорила, мы слишком много уделяем времени детям. Он говорил, что но ну, кому еще уделять как не детям. Давай. А здесь получается это усилилось вдвойне, потому что добавилась школа, так как мы не являемся носителями. Я скажу так, пока не являемся, мы активно учим носителями английского языка, носителями испанского языка, то все дается, конечно, намного сложнее. И вот сейчас у нас такой небольшой период недельный. Это такие школьные каникулы. Дети закончили уже второй семестр, у нас еще остался третий, и потом нам уже выдадут аттестат за год. Было у нас недавно собрание, собрание, которое один на один с учителями. Такое собрание проводится со всеми детьми и их родителями один раз в год. то Есть есть собрание общий школьный, а есть на, на общих собраниях обычно рассказывают, там что проделал учитель за это время с детьми, да, какую программу они изучали. В общем, ну общие сведения о детях, о коллективе и так далее. И раз в году собирают еще учителя, каждую семью приглашают пообщаться со всеми учителями тет-тет -а -тет. Вот и дошла до нас очередь. Причем мы в этой очереди стояли, еще нас записали, по за два месяца нам, нам сообщила классный руководитель, что будет такое собрание. Я сначала напряглась, думаю, почему такой индивидуальный формат, а потом спросила, а тут это, в принципе, ну, везде. Но в нашей школе так со всеми родителями, со всеми семьями раз в год встречаются учителя и по каждому предмету проговаривают за каждого ребенка. И за два месяца нам сообщили, сказали, что... Для комфортного общения мы наймем переводчика, чтобы было все понятно. И, в общем, пришло это время. Встретились, дети были с нами, дети отдельно в классе играли. Был учитель английского, классный руководитель, учитель испанского языка и учитель по математике. И переводчик. Ну и где-то полтора часа нам открывали глаза на происходящее, что происходит в классе по каждому предмету, по каждому ребенку. Это интересно. И знаете, это правильно, очень правильно, что это не на общее обозрение. Ну, то есть все очень индивидуально. Оценки твои знают только родители. Не знают никто ни дети, никто не может заглянуть в оценку. Нет такого, что оценивается ребенок при всем классе. Нет, все очень индивидуально. Нет, Родителям нет, показывается, нет, с родителями обсуждается. Нет, то есть это взрослые родительские темы. Тем. Нет, тебе не надо раздеваться. Вы можете не бегать а так нет. сильно. Хорошо? Ну, потому что такой ветерок еще легкий. Я не хочу, чтобы вы раздевались совсем. Да. Маркуш? Ну, конечно. Хочешь угу. отдохни, хорошо, посиди. Не трогай ничего, Люди. пожалуйста. Не трогай. Я немного переживала, когда шла на это собрание. Переживала, потому что ну, я понимаю, что все-таки мы под таким присмотром, можно сказать, двойным, потому что ну, много чего нам надо учить, много чего мы не понимаем, где-то, может быть, отстаем. Я когда шла, я была настроена на два варианта. Значит, то, что я слышала о школах, как вот в Испании все это преподносится, то есть два варианта. Первый вариант ⁇ это когда школа нацелена на то, чтобы говорить и улыбаться, что ваши дети классные, все у них в порядке, все нормально, замечательные. То есть хвалить, хвалить, хвалить, что все у них получится, но по предметам не напрягать. То есть вопрос о том... Как ребенку дается этот предмет, сложно, несложно, как бы не поднимается. Да? Ну, то есть, как хочет, так и учится. Главное, что у ребенка хорошее настроение, он в целом нормальный у вас малыш. И все это самое главное. Он социально адаптирован со своими сверстниками в своем классе. То есть, нормально развивается. Как бы это самый важный, главный акцент. Вот. И в конце года вручают тебе аттестат Просто там самыми ужаснейшими оценками, которые в принципе даже многих не переводят и на следующий год, а оставляют на следующий год опять учиться повторно в том же классе, в котором мы учились. И второй вариант мне рассказывали, что нет, есть школы, где наоборот что открыть? И второй вариант мне рассказывали, что есть школы. Это когда наоборот школа тщательно следит за каждым ребенком, за каждым учеником, не только как он ведет себя в коллективе, а еще за его знаниями. И вот я шла и не знала, на что настраиваться, потому что от кого-то я одно слышала, от кого-то другое. Ну и тут начал классный руководитель говорить, и вот полтора часа общения я поняла, что нам дали настолько развернутый, максимально развернутую информацию в каждом ребенке, у Марки и Ренате, кто как учится. Я очень недовольна была математикой, у них за год поменялось три учителя, и мне это не нравится, я вижу в этом большой минус, и многие родители у нас возмущались, и я вижу, что математика реально хромает, и в принципе нам так и сказали, у чуть-чуть лучше, а у Марка хуже на порядок, вот он путается, Цифры, тысячные нужно цифры проговаривать на испанском. В общем, сказали: папа, мама, займитесь, чтобы он там за каникулы выучил вот эти вот тысячные цифры, тысячный счет по-испански. За английский сказали вообще полный ужас. И мне вообще крайне неприятно это было слышать, потому что мы занимаемся английским дополнительно, но я понимаю, в чем причина и в чем проблема. Да, у них половина уроков на английском языке, и, эм, скажем так, программа предполагает уже нормально разговаривать и понимать какие-то предложения. А мы, получается, по дополнительным занятиям мы буксуем есть я в начале еще обучения нашего, когда мы в школу пришли, я говорила нашему учителю по английскому языку, который нас обучает онлайн, что говорю, посмотрите, вот я отправляла там книжку, задания, которые нам домашние задают. Я говорю, посмотрите, ну, нужно как-то или ускоряться, или перепрыгивать, потому что мы стоим на месте. Она посмотрела и говорит, эти задания шестого класса. Он говорит, я не могу перепрыгнуть сейчас. Мы вот фактически вот мы там на нулевом этапе, на первом да, этапе, и перепрыгнуть сейчас на шестой. Ну, как-то мы так этот вопрос и оставили. Думаю, ладно, пусть оно идет, как идет. А, получается, нет. Нельзя так на самотек пускать, потому что вот реально по-английскому они очень сильно отстают. То есть английский, у них оценка просто ниже плинтуса. Вот они, они говорят, мы поставим там марку 4, 10-бальная система, 10 система. То есть можете себе представить, 4 это уже, но ну, мне кажется, ниже просто не придумаешь. 4 и у Рената чуть-чуть лучше, и у него пятерка будет стоять по испанскому языку, по испанскому языку они хвалили очень сильно, они говорят, что дети общаются, общаются с детьми, повыучивали уже такие фразы, стандартные фразы повыучивали, да, там, что нужно, там, взять, что-то куда-то пойти, в плане социализации идеально себя ведут, но, говорит, хочется больше, чтобы они разговаривали, больше ну, понятно. Хочется, чтобы они говорили как испанцы. Такого еще нет. Школе огромное спасибо за то, что школа сделала нам дополнительные занятия по испанскому языку. Это оплачивает сама школа. Они занимаются в школе с преподавателем испанского языка и литературы. Это ленгова. Ленгова называется у них. Они занимаются грамматикой, читают, пишут. И вот благодаря этим занятиям они показали там диктант, дети писали недавно. И мои в том числе показали тетрадки. Так, где мои дети? Марк, Ян! Так, вы далеко не уходите. Ладно, ушли. Показали, как они писали диктант. И Марк и Ринат написали диктант на 8 баллов. Это достаточно высокая оценка. И учитель говорит, мы в восторге от того, как они учат язык испанский, потому что на их фоне даже испанские дети сделали больше ошибок, чем они. У них была единственная всего ошибка, которая допущена в других словах. То есть по грамматике они вообще идеально написали. Единственные вот ошибки, которые они делали, это с буквой Б В испанском языке B это птичка, а они B писали как английскую B, то есть путали вот эту букву. И практически в каждом слове, где была вот эта буква, они другую немножко вставляли. Все, это единственная грамматическая ошибка. Все остальное написано идеально. Там, где вот эти звуки, которые ты слышишь, они произносятся по одному, пишутся по другому, написали все идеально. И учитель в восторге, она хвалила, она говорит, молодцы. И причем сказала, что видно было, что с начала года если Ренат шел вперед активно. То есть, ну, Ренат очень быстро все запоминает, это просто такой дар природы, все легко хватать. Марк сильно отставал, то сейчас, говорит, они на, уро, на, на одном уровне И написали, и оценили их 8 баллов каждого поставили Мне приятно, честно говоря, очень приятно Классный руководитель говорит, когда вы получите аттестат за вот этот семестр Вы не переживаете по испанскому языку Оценку мы не поставим. Не поставим по какой причине? Если мы поставим оценку, тогда школа будет видеть, что у них уже хороший испанский, и вот эти дополнительные занятия снимут, не будут с ними заниматься. Пока, говорит, оценку я не ставлю, то есть мы можем продлевать вот это вот обучение. Дополнительное, бесплатное, почему бы и нет. Ну, хорошо, пусть будет так. Значит, английский буду разговаривать с учителем, не знаю, что делать, но надо как-то его подтягивать. А по-испанскому мы после собрания еще дополнительно наняли учителя. По испанскому, ну, я думаю, лишним не будет. Посмотрим, а может и будет. Но ну, мы решили так: 2-3 месяца позаниматься, посмотреть. Мы нашли учителя-носителя испанского языка, который проживает в Испании. Он сам из Кубы сейчас здесь живет. Я с ним еще в начале, когда мы сюда приехали, познакомилась. У него тоже двое у него тоже, тоже двое деток, и такого возраста, как мальчишки, уже было несколько занятий. В общем, попробуем. Я говорю. Разговорите их, разговорите, чтобы понимать, в чем проблема. Их трое, и они, когда приходят домой, они все время говорят на русском, и мы тоже говорим на русском языке. Если бы у них не было вариантов общения, вот если был бы один ребенок. И он бы выходил там на улицу, общался на русском. Он вынужден был бы общаться на испанском языке, а так как их трое, они между собой кучкуются, у них игры свои и все это на русском. И я вот сколько раз наблюдала на площадке, когда они гуляют, к ним подходят испанские дети, да, они начинают там, ну понятно, простые слова, марк свина там нормально все коммуницируют, общаются, и потом они уже в ходе игры начинают между собой на русском, причем таком ну нормальном русском и все, они забывают испанский и Всё. испанцы отдельно а они отдельно и испанские дети был даже такой момент когда мальчик на площадке говорит о чем вы говорите почему вы говорите по другому языку я тоже должен знать о чем вы говорите и он так психовал и говорит так завтра мы встречаемся и я обязательно должен понимать о чем вы говорите. Ну вот так, то есть не хватает слов для того, чтобы общаться вот полноценно, потому что где-то разговаривают, разговаривают, а потом переходят на вот эти вот жесты и начинают жестами, мимикой. Нужен ли этот учитель или не нужен, посмотрим. Но решили вот так вот сделать. Что мне еще было очень приятно, что учитель нам сказала, говорит, я вижу, что вы Родители, вот прям так я сказала, не пофигисты, то есть вы занимаетесь детьми, мы это видим, мы это ценим, мы видим невероятный скачок в развитии детей, то есть насколько быстро они все схватывают, насколько они влились в коллектив, то есть они никто из них не нуждается в какой-то психологической помощи и не нуждался с первого дня прихода сюда, потому что она ну, говорит, все остальные, которые здесь были, но ну, которые сейчас уже уехали, они все работали отдельно еще с психологами. И есть много детей в школе, испанцев, которые тоже нуждаются в психологической помощи. То есть, говорит, для вас никакая психологическая помощь нужна, абсолютно нормально, адекватные дети, очень-очень воспитаны. Мы видим, что это заслуга родителей, что родители участвуют во всех школьных мероприятиях, что... Вы родители заинтересованы в учебе, в своих детях. И поэтому мы готовы идти вам во всем навстречу. Блин, это, это было очень приятно. А вы говорите, почему я не снимаю? Да нет времени, нет времени даже учить нам, Сереже, язык, потому что мы максимально сейчас все акцентируем на детях. Ну и напоследок снова подниму тему, касающуюся влогов. Будут ли влоги? Друзья, не могу сказать однозначно нет, что не будут, потому что впереди будут летние каникулы, вот возможно летние каникулы начнутся и буду снимать, будет больше времени, потому что э, нас э, с нашей школы, куда мы ходим учить испанский язык, тоже отпустят на летние каникулы, Мы сколько там, два, два с половиной месяца тоже не будем учиться. Вот вероятность того, что я буду снимать влоги в летний период, да, она высокая. А сейчас на ну, все наше время сейчас занято детьми и глубоким изучением языка и тех предметов, которые мы должны знать. Пусть там не на 10 баллов, я не стремлюсь к максимально высоким оценкам, но хотя бы средний балл у них должен быть, и они должны понимать, что ну, должны понимать, к чему идти к чему стремиться. Вот так. Друзья, знаю, что некоторые из вас следят за мной в Инстаграме, я действительно в Инстаграме показываю больше, но тоже по мере возможности. но <coughs>, показываю да, какую-то нашу жизнь кусочками, что мы делаем, чем занимаемся. И вот буквально недавно я узнала, что в Ютубе тоже есть такая функция, что YouTube тоже предоставляет такую возможность записывать небольшие сторисы. Блин, эта функция давно, но вот такой я блогер, оказывается. Узнала о многих функциях только совершенно недавно и буду по возможности выставлять вот такие небольшие короткие сторисы в Ютубе. Поэтому, кто не пользуется Инстаграмом, тогда смотрите в Ютубе, нажимаете на вот этот кружочек мой. И мы с вами будем чаще видеться. Всем пока-пока, до скорых встреч. Спасибо, что были со мной на природе. Прекрасная у нас погода хорошая, но хорошая. Было очень жарко. Сейчас вот перед вот этой неделей, как вот у нас обычно перед Пасхой, бывает неделя такая прохладная. называют да? их называю эту неделю, по-моему, еврейские кучки. И здесь такой ветерочек тоже прохладный. Вообще-то так все необычно, что все идентично. В крайней мере, это я сравниваю с Европой. И здесь вот с Испанией очень много всего похожего. Все, мои дорогие. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Обязательно скоро увидимся. Всем пока-пока.